Всем доброе утро ребята Мы опаздываем в аэропорт Я бегу за каршерингом Быстро подгоняем Садимся и валим Вон видите Горит машинка Вот них к ней Вот она ласты Разведена идет Ух Ауди А3 Че с ней не так Проверяем быстро Открыть да! открыть. Сейчас заглохнет. Вот так. Представляете, что за хрень? Подхожу, все с виду, все нормально, все зашибись. Сел, поехал. Заднее колесо, непонятно, бьет об то Я ее как припарковал, сфоткал все. Отправил в службу поддержки. Сейчас еще им позвоню. Скажу, что у них что-то не в порядке с этой машиной. Теперь я забронировал другую, бегу за другой машиной. Вообще, конечно, жизни как всегда получается. Приехали на канатную дорогу, отправляются без нас. Жень. Привет, <laughs> а. а мы спустимся обратно, как? На ней ниже. На ней же спустимся. Сейчас Ой. поедем вон туда. А -а -а. На маршрут поедем, зайдем, посмотрим. Нет, разве туда? Да, мы там да, не будем. да. Мы прямо на самую телестанцию поедем. Где вот мы с тобой пешком шли, да? Да, где мы вот пешком поднимались. А, да, сколько? Это мы два года назад. Два года назад. А, нет, три года назад. Саша уже почти повтор... Три года назад мы поднимались пешкодралом. А сейчас вот постарели ага. и премся, премся. какая батарейка? Андрей, какая батарейка? Мне не надо. Пушок. Пушок. Твой подпушок. А тут какая-то дырка. Все, да я хочу заснять. Андрей снимает влог. Гору. Хочу гору заснять. Гора Машук. Вон кто, влогер. Блогер. Кто Блогер. Чем отличается влогер от блогера? Да кто её знает. Короче, Google, окей. Надо. Мы зашли в вагон. Количество пассажиров вагона 20 человек можно. Нас рекомендуют, видишь, на три подвази. Пойдем, пойдем, сейчас, сейчас, ребят, хочу вам показать этот нереальный крутой вид. Не описать словами, смотрите. кавказских ребят и Козлова, да, или как Тверская То область? красиво пиши. Тверская область? Тверская область пиши, а потом внизу, внизу маленький Тверская область. Да, Улан-Удэ, Калининград. Я видел горные хритты, причудливые, как мечты. Когда-то в час утренней зари, курились, как алтари. Их высемнели голубом, и облачко за облачком. покинув тайный свой ночлег, востоку направлял рыб. Как будто белый караван зарытых птиц из дальних стран. Тарин, ты, нет, Которая, ты тебя снимаешь? Да, это снимаю. Нет, ты не создай тему. Что ты хочешь, чтобы я внесла в твой блог? Где мы только что были? Сейчас мы были на озере Правали. А О, это да что раз? такое? Вот это вот. Это арфа. Что, что? Арфа? Как, как она еще называется? Не знаю. Ты же у нас способна. Какая арфа, ну. Ну, не знаю, какая это арфа какая. Какая-то есть и оловая. А, да, да, да. Не знаю. Мы сейчас в Пятигорске. Итак, да ты лучше, чем и так, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки.